Отпустите, я должен ответить. Просто дайте мне ответить на звонок. Основана на коротком рассказе Фрица Лейбера. дотрахните вы утку!» Учаи на карантине. Найди сайт 1xBet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду Новинка. Классный самолетик. Спасибо. Твои мама и папа рядом? Как я и думал. Поторопитесь, небо скоро откроется. Знаешь, я всегда любил это выражение. Я могу как-то вам помочь? Да, можешь. Можешь сказать, что это вон там? Это древняя штука. Папа не разрешает нам подходить к ней. Не хочет, чтобы мы упали внутрь. Упали внутрь? Как-то это неправильно. Объектив сломан. Наверное. Приветствую, господа. Посмотри на этого козла, Гейб. Говножуйская улыбочка. Можно узнать, что вы делаете на моей земле? Ну, дядя Сэм отправил меня проводить земельные замеры. Землемер, Гейб. Отмечаю границы резервации. Здесь. Сейчас. Осталось замерить последний отрезок вон там, и я уеду. Дело в том... Что мои данные как-то не сходятся, так что придется осмотреть заново. Похоже, это ваша северо-восточная граница, я прав? Вы что, на уток охотились? На соседскую псину. Парни, честно, вам не о чем волноваться. По правде, я просто археолог из бюро земельного управления. БЗУ. Чёрт, гейб. Это даже не моя специальность. Раз так, покажите удостоверение. Конечно. Спокойно, спасибо. Итак, как я уже говорил, мы пытаемся определить, правда ли. Вы же в курсе, что вы не первый, кого сюда присылали, так? Неужели? И что случилось? Первый парень даже не посмотрел? Нет, прекрати, чувак. Какого хрена? Мне пришлось. Ты и сам это понимаешь. Облажался Майкл. Облажался, когда тронул его. Теперь они все налетят сюда. Гейп, и что будем делать? Что нам с ним делать? Просто бросим его в грузовик. И что потом, Гейп? Что потом? Ты ведь не отвезешь его в город, да, Гейп? мой папочка тебя убьет убьет он вывезет тебя в поле и разобьет тебе голову пока ты еще жив Гебриэл! нас ждут большие неприятности поднимись вон туда на холм он защитит тебя как черт твою ж мать Суки ты! А ну вернись! Кай! Стой! Стоять! Только не начинай. Вон туда, самую яркую звезду тельца Альдебаран. Детей не видишь? Есть одна идейка. Вызовите мне местную полицию. Да твою же мать! Никто не хочет дать мне комнату. Обслуживания не надо. Нужен просто дурацкий телефон. же не может быть таким тупым. С ученых сбежал пешком? Без понятия. Но думаю, он может быть таким тупым. сезон закрыты навсегда это место закрыто уже много лет а давай проверим это твоя каша Расхлебывай сам пошел ты небо какое-то странное что ли по моему на нем слишком много звезд Говоришь, ты просто делал свою работу. Я просто делал свою работу. И что дальше? Я просто делал свою работу. Можете принести мне сахар? Конечно, сладкий. И вдруг появились ребята, которым вроде как не понравилось, что ты без разрешения проник на их землю, так? Это небольшая ферма. Я даже не знаю, владеют ли они ею, но они наехали на меня и... Эй, где я припарковался? Не видел мою тачку? Легко. Она прямо перед мотелем. Мотель? Точно. Да, кстати, ты сказал, что что-то обнарушил. Да. Я. Бен, как мои девочки? Дом? Девочки? Какие девочки? У меня были три красивые девочки. Когда это давно? О -о -о. Они. Это было очень давно дома. Они уже... Не твои девочки, они мои. Кто-нибудь на помощь? Бен, мне нужна помощь, приятель. Библиотека Вставай. Вставай и вали. Это ты? Это не то место, где можно вот так развалиться. Да, я просто хотел подыскать себе хорошую книжку. Балони, какого хера ты тут делаешь? Да, я просто проверяю жесткость ваших ступенек для заинтересованных бродяг. И просто для себя. Эй, постой. Мне нужно позвонить. Я потерял бумажник, телефон. Прошу. Не телефонная будка, не уличный туалет, это библиотека. А у кого тут можно арендовать машину? Нет, серьезно. Мне просто надо позвонить в офис. В офис? Ты что, бродяга, профессионал? Вообще-то я археолог. Я обычно не такой побитый. Ладно, Индиана. У нас все еще есть городской телефон в общем помещении внизу. Позвони и уходи. Спасибо, мэрион. Как это выглядит? Как будто болит. Вы позвонили Бену. Назовите свое имя, номер и причину звонка после сигнала. Надеюсь, ты узнаешь мой голос, Бен. Прошло несколько лет. Я просто звоню, чтобы убедиться, что у моих девочек все хорошо. Сейчас я нахожусь в маленьком городке на севере штата. Я толком не понимаю, что я делаю тут. Но думаю, мне нужна твоя помощь. Думаю, я обнаружил кое-что. Привет, Лейн. Привет, Джоэл. Как дела? Утро снаружи прекрасное? Да. С виду ты не выспался вчера. Mm. И, кстати, у тебя кое-что вот тут. Следы помады. Черт. Кто-то новый? Это секрет, Лэйн. В общем. Да. Это тебя я видел вчера на окраине. На окраине города? Но ну, да. Ходила туда с моими звездочетами. Ясно. Как еще приобщать детей к культуре здесь? Ага. Ты тоже там был? Да, так. Ездили отдохнуть с Гейбом и Майком. Эй, oh. hey. hey, ты случайно не видела вчера одного мужика? Во время прогулки. Нам поступил звонок насчет незнакомого человека рядом со старым ранчо Гейба. Незнакомый человек? У него могла быть небольшая рана головы. Вот тут. Нет? Нет. Ясно. Ну ладно, до встречи. Погода отличная. Не сиди в запертии. Не скучай на карантине, найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Уже позвонила копам? Тебе надо уйти. Опять мы к этому вернулись? Я знаю, где найти то, что ты ищешь. Просто спроси. Вижу, ты вдруг стала мисс Откровенность, да? Этот холм — это дыра. Волкрафтсон. Я слышал чей-то голос тут. Это была не ты? Внизу нет. Да. О чем ты вообще? Надо бы показаться врачу. Не самая плохая идея. Ну что, позвонил? Городские архивы у вас хранятся, инспекции и все такое, все обновляется? Вообще-то да. Подвал мэрии затопила пару лет назад, так что все теперь у нас. А ты в курсе, что ваши записи неполные? Это не моя работа. Нет, но это вроде как моя работа. Идем, подвезу тебя. Клиника прямо за городом. Приятный у вас городок. Как вам это удается? Люди не уезжают, в отличие от других мест. Что? Ничего. Ты мне не нравишься. А где все ваши церкви? В центре ни одной не увидел. Вот чего не хватает в архивах. Церквей? Конечно, церкви были. Просто прихожане кончились. Хотя откуда мне знать? Я в церковь не ходила. Знаешь что-то про холм на ферме Кастера? Холм? У вас в библиотеке огромный его снимок. Ну да, конечно. Курган – это местная шняга. Это, как их называют, символ. Ну, он исчез из записей. В отчете просто пустой лист. Его будто и не существует. В жизни такого не видел. Не может быть. Наверное, произошла какая-то ошибка. Эта штука здесь, сколько себя помню. Я тоже так подумал, но до меня тут было минимум 9 инспекций. 9? Да, одну проводил некий... Вулл Крафтсон. А остальные все подписаны Роджером Персоном. Роджер? Да, наверное. Что? Ты издеваешься? Роджер? Что? Наверняка это какая-то шутка. А что? От него можно такое ожидать. Он занимается разной ерундой. Но он же работает на бюро, как и я. Это серьезные документы. По-моему, он вышел на пенсию пару лет назад и теперь продает закуски рядом с бейсбольным полем, дальше по дороге. Наверное, будет там сегодня перед игрой. Боже, Роджер! Блин, то, что он сделал, сбивает востоку, да? В порядке? В порядке. Черт, кого я сбила? Без понятия. Ни хрена себе. Наконец. Надо было сразу им позвонить. Тебе надо бежать. Не понял, что? Я сказала, беги, быстро. Нет, мне надо поговорить с патрульным. Лейн, ты знаешь этого мудака? Беги. Нет, не отпускай его, Лейн. Черт, возьми. Стойте, сэр, я хочу помочь. Слишком поздно, делаю Я видел твой значок. Стой! Полный бред. Коп хочет убить меня. Зачем ему убивать меня? Что за хера? Он же коп. Он тебя не убьет. Чёрт, он хочет убить меня. Хочет. Давай, не пугай меня. Ты ранен? Эй, эй! Джоэл! Хватит, прекрати! Джоэл, прекрати это! Прекрати! Прекрати, пожалуйста, хватит! Я просто хочу сделать другу сюрприз. Так что помоги мне и сиди тихо. Я не слышу вас, вы шепчете. Это сюрприз. Это сюрприз? Да, так что помоги мне. Не выдавай меня. Хорошо. Это машина вашего друга? Да. Большая машина. Да, большая, а сейчас тихо. Это его грузовик. Вон он идет. Эй, а где твой папа? Ваш друг хочет сделать вам сюрприз. Друг? Какой друг? У него шрам на лбу, и он пошел в ту сторону. Правда? <реклама> Привет, ребята! Никто не знает, где тут можно перекусить тортиком. Вот блин, вам туда. При много благодарен. Не употребляйте наркотики. Дети и все такое. Да ни хрена, шутишь? Дети есть, но женат нет. Ну, то есть, желание у меня, конечно, есть, но. Так, вали отсюда. Найду тебя позже. Найдешь меня, да? Мне надо пообщаться с другом. Тогда его и траха, ясно? Черт. Эй, есть вести от Джоэла? Нет, он скоро подъедет. Он здесь. Я его не видел. Нет. Тот мужик. Он бы не посмел. Нет, он посмел. Он пришел здесь. Он давно свалил, Гейф. Сбежал домой, зажав хвост. Не волнуйся ты. Хватит молочь, чушь! Да где? Пошел взять себе хот дог? Нахрена ему оставаться? Не знаю, но он остался. Он говорил с твоей дочкой. С моей дочкой? Я хочу с ним поговорить. Он говорил с моей дочкой? Видимо, да. Я прикончу этого козла. Слушай, мы просто напугаем его. Вот и все. Это не твоя девчонка. Сидит вон там. Притормози, чувак. Постой. У нас тут клиенты в очереди стоят. Нельзя же просто так вырываться. Придется подождать. Все в порядке, Тайни. Не думаю, что он пришел сюда ради наших деликатесов. Кстати, у вас не слабо так течет из головы. С учетом пищевого кодекса лучше не подходите к сковородкам. Так, чем могу помочь? Вы, Роджер. Роджер Персон. Ну да, почему бы и нет? Роджер Персон из бюро земельных ресурсов. Это давно уже в прошлом. В те времена нас называли бюро одиноких мужиков. Я работаю археологом. Рад за вас. Родители могут гордиться. Я хотел спросить кое-что насчет записи города. Ваши отчеты не полны. Сейчас не очень подходящее время. Можете вернуться где-то во вторник. Я планирую идти пораньше, а на выходные есть планы. А вы знаете что-нибудь про да, них? Про них? Да, про них. Хватит ходить вокруг да около. Пошли-ка в другое место. Прошу за мной, приятель. Идем в мой офис. Может, пойдем в какое-то более неприметное место? Да никто на нас здесь и не смотрит. Нет, спасибо. Я хочу увидеть, как вырастет моя дочь. Как вам игра? Детишки неплохо играют, да? Да. Городок у вас симпатичный. Таких мало осталось. Не удивлюсь, если это один большой культ. Это и есть большой культ. Все здесь. Все до единого. Даже детишки. Вы шутите? Серьезно? Эти люди кажутся такими, вот как бы сказать, нормальными. Провинциальные наталисты. Поэтому их так много. Рожают каждый год, чтобы держать веру на плаву. На плаву куда? А куда плывет все остальное? Просто по кругу. И снова в землю. Мы все вышли из земли, но тянемся к звездам. Что мы вообще ищем? Вечную жизнь, лестницу в рай. В конечном итоге мы все оказываемся там, где и начали, в двух метрах под землей. Просто еда для богов, которые жуют и выплевывают, чтобы начать этот щекнутый цикл заново. Но думаю, вы приехали в такую даль не для того, чтобы слушать мои философские бредни. Правильно думаешь. Что случилось с записями? Записи сфальсифицированы. Наверное, чтобы отгородить вас, ребята, от все достигающей руки закона. Не сработало. Как видишь, штатные прибывают. Запалил тебя на лжи. Да, получилось. И в исследовании прочел другое имя, Волкрафтсон. А, Волкрафтсон, этот парень... Откуда у тебя его имя? Люблю читать всякое. Волкрафстон, мой знаменитый предшественник. Умер от сердечного приступа, насколько я помню. И кажется, на том ранчо. Он умер на литейной ферме? Вроде того. Он сделал одно полное обследование. Оригинал у меня есть в кармане. Только загвоздка в том, что он ошибся. Он опустил вершину холма на 30 метров под землю. Не просто так ведь? Может, другие науки это объяснят? Нет. Роджер, у нас с Волкрафстоном получились одинаковые показатели. Судя по ним, этот холм и есть одна большая впадина. Эй-эй-эй, куда ты? Отпусти. Я просто хочу поговорить. Я серьезно, Гейб. Здесь что-то происходит. Я не знаю, что именно, но что-то не так. Ты знаешь того парня? Лэйн, он с тобой разговаривал? Он с тобой разговаривал? Это был ты. Ведь ты его избил, да? То было недоразумение. А, недоразумение? С тобой всегда недоразумения происходят. Так нечестно. О, а что нечестно? Ты не знаешь то, что знаю я. Ты даже не живешь на этой чертовой ферме. Ты одинок. И останешься одиноким. Вини манифест судьба. Она здесь пронеслась. Все первые люди и знания, которые они с собой оставили, все было сожжено или закопано в глубь земли. А то, что осталось, оно ведь как-то сохранилось. Стало еще страннее. Тот холм на литейной ферме ведь как-то сохранился. Значит, он рукотворный. Так и знал. Может, давай поговорим, кто они такие, эти строители. Они? Как ты тупая, морда! Проваливай отсюда козёл! Ты Джовала не видела? А что? Эй, где он? Столько не иди туда. Я же попросила тебя не идти. Понятно? Майкл наверху. Повторяю, не иди туда. Нам нужно поговорить. Просто поговорить. Прояснить ситуацию. Так, мы поговорим, или придется принять меры. Понятно? Подождем-ка моего партнера. А когда он придет, мы поговорим втроем. Красивая ночь. Столько звезд на небе, Да. Это твои дружки? Натравил на меня федералов, да? В жопу тебя. Гейб, не торопись. Я сделаю пару шагов назад, а ты стой ко мне затылком. Стой, мать твою! Здесь! Иначе тебе кранты! Черт, что это? Что это? Майкл, поднимись с земли. Что ты там делаешь? Отпусти его. Не надо было этого делать. Майкл, поднимись. Надо взять его. Майкл, ты меня слышишь? Майкл. Ну же, поднимайся. Давай, Майкл. Что это было? Хочешь, я отведу тебя к ним? К ним? Но приведи себя в порядок и день смокинг. Что надеть? Тебе просто повезло. У нас в фургоне лишние есть. Не могу найти Кассиопею. А ее проще всего найти. Просмотри через мое окно. Точно. Мы направляемся на северо-восток к резервации. Так туда едем? Или это сюрприз? На вечеринку. Вот и все. Сюрприз. Я солгал насчет Волл да? А больше ни о чем, не солгал? Возможно, он умер от разбитого сердца, а не от сердечного приступа. Грустный одинокий сыч. А мы не такие. Умер прямо на том холме. Он так расстроился результатами наблюдений, что решил сам туда подняться и убедиться во всем. А потом напряжение догнало? Судмедэксперт сказал, что это естественно, но вот объяснений тому, что в его легких была глина, нет. Батюшки пригласили на угощение, а я ничего с собой не взял. Теперь тебя зовут Том Дигби. Меня так и зовут. Ты младший дьякон братской ложи в Сакраменто, штат Калифорния, а я пригласил тебя на наше сегодняшнее собрание. И, кстати, я капеллан. Погоди, Роджер. Так ты хоть что-то увидишь. Как мой смокинг? Сам мастер. Брат Макс, это младший дьякон Дигби из ложи в Сакраменто. Младший дьякон Дигби. Привет. Привет, с земли. Я его нашел. Он карабкается по шторам. Возомнил себя Кинг-Конгом. И что хуже всего, он использует кошку как фейрей. Я просто с ума схожу. Вы смотрите, кто это. Привет, Роджера. Спасибо, Зик. Твой брат будет? Нет, он не употребляет. Это Том. Том из Трезвляндии. Том не употребляйка. Да, это я. Даже в мыслях не было попробовать. Том археолог, и чертовски хороший. Что ж, мои звезды и орден подвязки. А вы умеете веселиться, ребята? Кто мой старый коллега? Не верю. Ты на пару десятилетий старше. Он мне как сын перероста, которого у меня не было. Этот шутник научил меня всему, что знаю. Научил тебя всему, что знаешь. С каких пор ты изучаешь археологию, Роджер? Археологию? Раз, два. Ставки на спорт найдут тебя. 4. Большие выигрыши в своей квартире. 5-6. Быстрые выплаты уже здесь. Стоп и на спорт! 1xbet. Букмекерская компания. Парни бегают вокруг да около в поисках мамок. Это скорее самок. Я привел Тома, чтобы он посмотрел коробку. А коробку? Да, точно. Нам всем очень интересно. Ты хочешь сказать? Именно. У нас есть хорошая коробка. Просто превосходная коробка. Показывайте, куда идти. Пойдем за мной. инженер допустим я хорошо так сделано спасибо том льстишь это и есть наша коробка нет пока нет мы это называем комнатой размышлений своего рода комната отдыха для озадаченных мужчин здесь у нас кое-что готовится для малейшего открытия третьего глаза что-то вроде старой шляпы для ордена в наши дни которая раньше была в моде должно быть она особенная еще бы Свет не включится, пока я не закрою дверь. Маленький спецэффект для вас, новичков. Хочешь зайти? Okay. Можно. Hey, no. Здесь нет света, нет света. Ты сам попросился. Один из них там. <как> Черт, Роджер, вот ублюдок. Он был закопан возле кургана, его вытащили из литейной фермы. Само собой разумеется, что вскоре раскопки прекратились. Федералы тогда славились своими крысиными нормами. На Но наших они не достали. Местные парни из ложи сварили эту штуку и спрятали здесь. У тебя есть что сказать мистеру Костяку? Изба он большой. Это безумие. Я такого раньше не видел. Какие они были? Гуманоиды, подвиды, наверное. Согласно легендам, они гигантские людоеды, злобные колдуны, требующие кровавых жертвоприношений, и древние титаны. Зачем правительству прятать что-то вроде него? Удивительно. По той же причине, почему БЗУ заставляла меня подделывать опросы в течение десятилетий. Сознательно подтасовывать? Да, ты же не думал, что я независимый агент? Но это уже не важно. Зачем они послали меня исправить результаты? Не говоря уже о том, что до меня было 9 землемеров. 9? Кроме Вулграфтсона, кем были те девять? Роджер. Слышишь, Роджер. Роджер, открой! Открой, Роджер! Открой! Открой! Расслабься, ты еще ничего не видел. Открой! Тебе нужно это увидеть. И хотя многие из наших так называемых коллег еще не готовы к такому мышлению, широкое сообщество было весьма восприимчиво, особенно учитывая поддержку общественности. И, как вы уже знаете, сердец и умов. <как> Продолжаем. «Будущее Господа» Это прошлое. А это делает прошлое чем? Как вы уже догадались, будущим. И мы им управляем. Действительно захватывающее время для будущего и прошлого, если перестать думать об этом. Вы отвратительные, отсталые жиробасы. Ваша новая парадигма глупости, которую вы продвигаете, оскверняет все. Ради чего я? Ради чего мы? Потратили десятилетия нашей жизни на обучение. Мистер Дигби, прошу. Мы развлекаемся новыми источниками. Кошелы, чтобы спасти ваши и так мертвые музеи-карьеры? Отвечу двумя словами. Пошли вы. Подпись Том Дигби. Твою мать, Дигби! Ты только что подписался под своей отставкой из этого учреждения и тем самым нелепым образом. Нужно его запереть. Можно побыть здесь. Я не хочу туда подниматься. Ладно. Только велосипедный замок на улице. Мне даже все равно, если нас обчистят от жареных лепешек Роджера. А что в них особенного? И правда, что в них особенного? Мисс Мит? Мисс Мит, вы в порядке? У вас все хорошо? Да, я в порядке. Все хорошо. Так поздно. Где ваши родители? Мы здесь в безопасности? Сама не знаю, да или нет. Смотрите, кто здесь? Брат Игнатий. Он уже 15 лет не ходит на собрание ложи. Я такое раньше не делал, Родж. Жертва должна быть добровольная, чистая. Есть четверть миллиона способов ободрать кошку. Хочешь пожертвовать перекусом, чтобы разобраться с последствиями? Полиция, рот. Черт подери! Проснись. Какие люди? Бенджамин Шелли? Том, сядь нормально. Мы внутри коробки? Мы в полицейском участке. Я обзвонил весь город в поисках тебя. А ты оказался здесь. Они сказали... Что нашли тебя в настоящем гробу. На дороге. Господи, Том, что ты наделала? Ты получил мой звонок. Да, поэтому я здесь. Расскажешь все по пути во Фриском. Долгая поездка предстоит. А вот как девочки? Девочки в порядке. Ты... Присматривал за ними? Конечно. Столько времени прошло? У меня даже фото в бумажнике есть. Ты правда за ними присматривал? Нет. Оно ими не надо. Правда. У их матери там все связи. Все на мази. Она, наверное, ненавидит меня. Oh. Ну да. Да, она тебя ненавидит. Они уже так выросли. Я себе даже представить не мог. Хорошо, что они внешностью пошли в Бетси. Прекрасные дети, Том. Без Бен, смотри. Смотри. Это она. Разверни машину. Сейчас же. Прости меня, зик, дружище. Мы все должны принести личные жертвы ради общего блага. Вот что такое государственная служба. Поэтому я делаю свои особые пирожные и посыпаю их дынной трухой. Весь город я принесу в жертву. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду новинка. Клейни, Клейни, что, что ты тут делаешь? Клейни, ты на чужой территории. Эй, кому говорю? Прочь с моей земли! Стой. Неубедительно. Смотри все, что хочешь, только не поднимайся, господи, Гибрил, Гибрил, похоже, у нас проблемы. Что? Роджеру нужна помощь, что ты сделал, то, что должен был. Он не видел того, что видел я. Пришлось вырубить его, как того красавчика. Нет, он ведь ничего не сделал. Еще как сделал. Он не мог. Не мог. Он очень хороший. К счастью для тебя, сегодня утром я был в лесу на охоте. Вас обоих хоть и ничтожно мало, но хоть что-то. Здесь только крови. Рваная рана на голове. Но пульс нормальный. Этого ублюдка нужно как следует выпороть. Сигнал не тянет. Позвонить за помощью не получится. Только посмотри. Я сейчас поднимусь, а ты мне скажешь. Me... So... То ли это, о чем я подумал. Что ты сделала? Ты выманил меня? Ты обманул меня? А что с ним случилось? Он уже не жилец. Он уже мертв. «Остановись! Ты не знаешь то, что знаю я!» Ах, вы ублюдки сбросить меня пытались? Кто попробует, умрет первым. Усек? Ты наделал придурок. Из-за тебя нам всем влетит. Теперь придется самому все сделать: открыть звездные врата и бросить туда твою тощую задницу. Нет, Роджер! Нет! Сам их просил, вот и они. Забирайте их ковбой, пора перекусить. Да, неправильно, но вот твоя закусочка, чистенькая и готовая. Уже даже надрезанная? Налетайте. Ну уже. Нет, не меня. Вам нужен Волк <плодиспроизвод> Вот чёрт. Том. Том. Том, Дигби, Ты... забери меня домой. Эй, Том, не спеши. Вижу, ты уже собрал свои вещи. Yeah. Да, я хочу... Я хочу, чтобы между мной и этими турпицами было расстояние в 2-3 штата. Я хоть как-то смогу уговорить тебя остаться? Just... Просто... Don't... Не позволь этим устроить здесь балаган. Том... Ты должен остаться в музее. Я сам не знаю, что с этим делать.